В современном мире мы перестали обращать внимание на простые вещи. Миллионы людей движутся по течению и не хотят видеть правды. Ежедневно их сотнями выкидывают на улицу, на произвол судьбы. Каждый месяц их тысячами оставляют на дикой природе. Каждый год их уничтожают тоннами. Несмотря на все это, они всегда оставались крепкими и были рядом, когда нам это было нужно. Но ты можешь все это изменить. Спаси картон. Заходи на фабрика картона